Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. И сегодня поговорим о том, что таргет не работает. И я слышу такие высказывания от некоторых моих клиентов и от некоторых моих знакомых, которые хотят запустить себе интернет-рекламу где-то в другом направлении, кроме таргета. Да? Если мы говорим про таргет и ВКонтакте, говорим про таргет Facebook, Instagram и говорим про MyTarget. Дело в том, что здесь есть принципиально разные подходы, к тому, к тестированию этих инструментов, и, соответственно, вы получаете разные результаты на этапе тестирования и понимаете, что там, вас не устраивает результат. Что к этому, как правило, приводит? В моем разрезе опыта, да, 8 лет, могу точно сказать, что есть моменты, которые в некоторых нишах не работают, но в большинстве ниш это точно не 80%. Это 1-2% от рынка, где некоторые инструменты, некоторые таргетированные рекламы могут не работать. В большинстве своем это неверный подход именно к тестированию этого инструмента. Что именно, какие самые распространенные ошибки допускают пользователи, когда тестируют? Ну, во-первых, запускают тестированную рекламу, на странице, которые не подготовлены. То есть это посадочные страницы, это трафик на профиль Instagram, это трафик на какой-нибудь чат-бот, но посадочная страница или другой э, приемщик трафика он не работает полноценно и целевая аудитория попадает туда, не понимает, что она здесь э, может получить и уходит. Соответственно показатели стремятся вниз. Другой момент. Вы начинаете колдовать и из кучи аудиторий создаете такой винегрет, засовываете его в рекламную кампанию и запускаете, и получаете плохой результат. То есть вы намешали и не разделили четко аудиторию, не проработали четко целевую аудиторию, чтобы понять, какие именно интересы приведут к покупке или к целевому действию, и получаете отрицательный результат. То же самое касается работы с креативами. Если вы просто засунули картинку, засунули текст, запустили, получили дорогой клик, испугались, выключили объявление, и на этом все закончилось, и для вас а, обрел а, веру, незыблемую постулат о том, что таргет не работает. На самом же деле а, все эти моменты, которые я писал, требуют а, иного подхода. А Еще один момент, что некоторые составляют look лайк аудиторию таких же как на э, нецелевую аудиторию. То есть э, сначала э, создаете инстаграм-аккаунт, э, нагоняете туда ботов, э, включаете рекламу, некоторое время реклама работает, некоторое время идет постинг, да? и ну, там, через две недели, через три недели, через, через месяц вы собираетесь запустить туда таргет. Создаете аудиторию Lookalike на пользователя, который у вас есть в этом аккаунте. Само собой, эта аудитория будет неверная, потому что там часть ботов, а боты, естественно, покупать не будут. А, и рекламная система ищет похожих на этих людей, на, на профиле этих людей, которые на вас подписаны данные, и показывает рекламу им, потому что вы не дали такую остановку. Это тоже неверный, неверный подход. И о чем я хочу сказать? Нужно ко всему подходить последовательно и а, внедрять то, что на самом деле... Работает и надо следовать четкой последовательности и прорабатывать каждую рекламную стратегию в отдельности. Надо составлять профиль целевой аудитории, надо составлять правильную аудиторию look-alike, воспользоваться выгрузкой конкурентов, воспользоваться своей базой уже купивших, воспользоваться аккаунтами конкурентов за исключением ботов есть такие техники, и после этого уже создаете аудиторию свою, и она будет работать. Подготовить посадочную страницу однозначно. Нужно, чтобы у вас целевая аудитория заходила туда, где она сможет сконвертиться. Если это не так, ну то есть вы будете сливать бюджет однозначно. Проработать креативы. Запустить в тест несколько креативов одновременно. Мы запускаем по 12-13 креативов на одну группу объявлений, если это таргетированная реклама в Facebook, если это ВКонтакте по 3-5 креатив запускаем и смотрим, какой из них максимально сработал. Потому что даже незначительное отличие может дать увеличение конверсии вдвое и втрое. Поэтому на это очень надо обращать внимание. Не надо лениться, надо именно тестировать несколько вариантов, несколько подходов и получаете самый эффективный результат. И еще момент. А, некоторые а, очень часто изменяют объявления, а, чем сбивают алгоритмы, и рекламная система постоянно начинает заново поиск вашей целевой аудитории. После этого вы получаете на выходе плохой результат. А, о чем это говорит? О том, что надо а, делать все хорошо. Если вы не подготовились к рекламной кампании, запустили рекламную кампанию на коленочки, не, под, не проработали все эти нюансы, хотя это еще даже не все нюансы, и, естественно, вы получаете отрицательные результаты. У вас складывается сомнение, что таргет не работает. На самом деле это не так. Поэтому делайте все последовательно. У меня вот на канале есть видео, где я... Привожу, как мы подготавливаемся к рекламной кампании, как мы запускаем рекламную кампанию в таргете и какие показатели потом снимаем. Можете посмотреть, применить к себе и получить положительный результат. На этом все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, пишите мне личку ВКонтакте, добавляйте в друзья. До новых видео!